Всем привет, дорогие друзья! С вами Ев, и в принципе сегодня мы поиграем на сервере Хайпиксель в Майнкрафт и поиграем в The Wool, э, новая мини-игра, да, версии 0.3. И в принципе, давайте сразу же начнем, да, я уже играл и я уже переснимаю раз на пятый, потому что у меня то проблемы с интернетом, то он отключается, то еще что-то, не знаю, что происходит, не надо так делать, не знаю, у меня что-то подлагивает вообще интернет. Лагирует, да? Хорошо, окей. Тут можно выбирать киты, тут можно киты еще, ну, всякие вещи покупать, типа вот скорость, давайте скорость, кстати, возьмем в самом начале, да. Э -э, я думаю, можно взять, давайте лучник возьмем, потому что, как бы, лучник не пригодится, думаю, да. А интересно, можно сразу два кита покупать? Ну, я лучше пробовать не буду, а то могу просрать, да, получается, там, 25, или сколько стоит. Хорошо, ребят, в принципе, это новый мини жим вот такой вот, да, так, это что, подождите, у нас синий, синий, синий, синий, где, что, подождите, а, у МИИ, он на нашей почти базе получается, так, на, Вс, мы его сейчас вольнем, да, из него выпадают всякие яблоки, съелы там, броня может выпадать, если железная какая-нибудь, да, или алмазная, наверное, алмазная, не знаю, алмазная броня появляется тогда, когда ты шерсть, Собираешь, я не знаю, как это вообще работает. О, табаги. Надо хвалить А, тихо-тихо, видели видели броня ссыпалась небес, там, осыпалась небес. Стираешь мне какую-то дичь. Съехала там, я не знаю, давайте отбежим, отбежим, отбежим. Чувак с нагруником, я не знаю, откуда он Не знаю, не знаю. Так, хвост, бегал. Нееет! Собака, вот собака. Я, блин, надо было яблоко есть, надо было яблоко идеально есть. Хорошо, давайте еще скорость возьмем. Я не знаю, но у меня она очень важна, важна да. И возьму еще воду, да. Э, в принципе, почему бы и нет? Э, я как бы... Мы проиграли. Все, конец. Короче, окей, давайте ГГ напишем. Э, и мы проиграли. Я не понял, как это вообще что происходит. Вообще здесь объясните мне, что здесь происходит. Что здесь, да, дичь, происходит. Просто объясните. Окей. Эээ, окей, я все знаю, пацаны, не надо меня тут, да, короче, это самое начало игры, у меня 0 золота, а золото больше становится тогда, когда ты уже какое-то время отыграл, наверное, э, а может быть и не наверное, я не знаю, то есть, э, когда я заходил на меня, когда 2 минуты было, было 10 золота, когда я заходил там, 20 минут было там, 200, я не знаю, так, все, окей, да вы нормально по блин, маркоманию какую-то твоя, вот чувак строится, что вы дайте ему пожить-то нормально. что это поделать, да? А, он сдох, окей. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не херачи, херачит. Это обычный лук. Я тебе понимаю, зачем кит сделали, типа, только с павером один. Потому что здесь луки я как херачат прям. Жестко. Здесь броня говно полное. Опасно здесь немножко. Обстреливаем. Блин, мне немного не нравится то, что мы сейчас будем обстреливаться полгода ти ти ти ти ти ти ти ти Я немного стыл, окей. Правда, я его забрал, типа у своего тиммейта, можно так сказать. Типа я Тихо-тихо-тихо. Да ты дебил! Да блин! Вы издеваетесь, да? Меня просто взяли и убили. Окей. 0 золота. Я не понимаю, как сделать золото. Что это за суду? оставлять. Че это такое, пацан? ты так не делай. Я кого-то убью. Нифига себе. 20 золота. Я понял, за кил дает по 20 золота. Нифига себе. Хиты сами... Ч? <смех> я не понял ничего, что это было сейчас, но окей. Так, они бегают, я думаю, догонят. Ах ты... Ошибка, блин. Собака такая... Да как он остается на меху? Я Блин, от первого выстрела всегда умирает. Он мой. Он мой. Я что то взял, Луки. Яблоко, стрелы всякие выпадают из них, да? Окей, так... Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту О, отлично! Так, этого я думаю, я вольну. Я играл давненько, кстати, именно в мини-режиме в летсплее, в выживане, всякое я играю. Скоро я вам спойлерну, то что скоро будет кое-что очень крутое, а именно новый летсплей с модами на новую версию Майнкрафта. И это будет оригинальное, ну в том смысле, и сбочка оригинальная, и как бы. Я как бы уже начал вчера что-то учить, поэтому, да. И там, короче, что-то будет крутое, но я пока что ничего не буду говорить. Там будет оригинальная именно такая вот вещь, той какая, да. Ну, короче, будем там всякую дичь мучить. Ну, короче, всякой дичь будет И В принципе, окей. Okay. Так, окей. Okay. Сколько я окей okay вас сказал уже? Так, ладно. В принципе, погнали. А, а может, свою снимет? Да. Если бы можно было бы, это было бы очень странно. Блин, я почти попал. Мы красный, окей. Иди сюда, пацаны, пацаны, мы сейчас. Бля, я думал, он суицидник. Я, я не думал, что он такой крутой, окей. Так, окей. Окей, окей, окей, окей. Мне надо куда-то попасть. Я не знаю, что-то. Куда попадать вообще? Давайте я не знаю, здесь построить. Типа вот так вот. Я до сих пор еще помню, как строится. Или не очень, помню. Ну как-то помню все таки ой Ой-ой-ой. А, мы затащили! Я не знаю, как это получилось, но мы затащили. Давайте, пишем. А я не могу почему-то. Окей. Здорово, пацаны. Здорово, да. Здорово, блин. Окей, в принципе, как-то так. Я не знаю реально, как в это играть. Давайте сыграем еще одну катку. Тут она как раз сама. Да, я понял, здесь просто нету никаких стенок. Я думал, что это у меня просто погружается медленно. На самом деле, все отлично, да. Фух! Так, 0 золота, окей. Давайте мы сейчас какой-то кид возьмем, что ли? Я потому что нужно, да. Типа, да. О, кстати, вы вспом... я вспомнил эту фразу, которая называется. Да, типа да, помните, да? Типа, да. И у кого из людей нет такой эпичной фразы, и. Да. И. Да, типа, да. Окей. Так. Это ч сейчас? Не показалось? Так. Может быть, получится. Давай! Ебой! Да вс! Как? Я не понимаю, как! Это читы какие-то или какое-то маленькое отталкивание, или я не знаю, окей. А у меня 10. 10. Это 2 кила, 20, хорошо, пацаны. Так. Так. Так. Чё? <связывая> вот тут чуваки даже не понимают, типа хак, читер, может быть я не читер, я, я, я реально не в кусе. <связывая> да хакер Читер, наверное, я реально не понял, что это было. Я видел же что-то пролетело, может быть это был какой-то читер, я не знаю. Мы затащили, по-моему, за 50 секунд. <связывая> я вообще ничего не понял. Вообще ничего не понял. Давайте сыграем еще в катку. Думаю, еще каточки две сыграем, я просто реально какая-то происходит полная да и так началась новая каточка и думаю она будет последней да и в принципе хорошо так э, кстати я э, увидел то что просмотров и лайков очень мало было то есть 80 просмотров и 7 лайков это на самом деле мало особенно для э, выживания потому что ну вам нравится выживание я все-таки думаю то что много кто оповещение кому не пришло или что такое да и как бы, по-моему, это выходило. А, это воскресенье выходило. Я, короче, наверное, ролик по пятницам буду выкладывать. Но вот этот ролик выйдет. Он, наверное, тоже в воскресенье или в субботу. А, нет, он воскресенье выйдет. И все потому, что, ну, как бы сами понимаете, типа, я его делаю, кстати, в субботу. А, окей. Так, ладно. О, яблочко, спасибо. А тут все по 25 стоит. Окей. А, скорость. Давайте скорость. Сок. Так, давайте возьмем что-нибудь. Давайте, с... блин, зачем стрелы то взял? Ну окей. Возьмем стрелы, пофиг. Я вообще хотел взять что-то. Ага. Вот этот чувак, короче, украл нашу шерсть, но мы его убили. Это хорошо, да. То есть мы спасли что-то там, да. Э -э мы какая мы красная. А, то есть они подукзы сейчас. Да. Может быть мы. Вы... Я идеально, я, я, я, я, я, я, я не в курсе, как здесь играть. Э как бы ролики вообще стало сложнее делать. Я сейчас пытаюсь хотя бы научиться делать их раз 5-4 дня, чтобы, ну, типа, два раза в неделю ролики снимать, я думаю, это будет неплохо, потому что, ну, типа, это, как бы, интереснее будет, то есть, ну, нормально, типа, почему бы и нет, типа, э, думаю, сами понимаете, как бы, то, что, ну, два раза в неделю это будет намного лучше, чем один ролик две недели, что-то такое-то, я, кстати, думаю, то, что следующее видео будет по карте в Майнкрафте, да, я все таки так подумал, то, что, ну, типа, зачем я должен только из-за лайков, типа, снимать какой-то летслей. Я его засниму, как бы, в следующем ролике. Я его постараюсь сделать пораньше, да. Но, как вы понимаете, сейчас, как бы, школа, все э, такие вот дела, да. Я комитевую, кстати, очень плохо. Я это все слышу, что я дичницу мне так лично кажется. А, он застрял. Я понял, что он застрял. Ну, вы, думаю, убьете его нет они не стали бежать молодцы сейчас он короче возьмет кого-нибудь нагрудник получит и убьет всех окей гениально 20 золота я то есть двоих убил окей я понял за одного 10 они а 20 дается так есть один я не понял это это то ли читер, то ли они как-то застревают и бить могут не знаю но я все-таки двоих убил давайте возьмем вот этот э, кит, да давайте кстати попробуем снять все шлем. может быть они примут э, своего типа Почему бы и нет? Пацаны. Тогда дай мне Короче, поехать, да? Нормально. Э -э у них все под угрозой, видите, у них прям 200 метров, типа. Э -э а у нас 129. Я ничего не понимаю, короче, я не понимаю. Да блин, вы что, издеваетесь, что ли? Откуда он взялся? Я пока, блин, я yeah. Давайте лук возьмем. Блин, все, я просрался в золото. Молодец Окей, давайте делать килы хотя бы. Я, я не знаю, как здесь играть. Здесь нужно, короче, шерсть, как это получать. Но, ребята, у меня это не получается. Э и напишите, кстати, в комментариях, снимать ли мне на этом мини ми ми ми ми да? Э -э немножко задумался, что-то окей. Э -э так, хорошо, хорошо. Так, так, так, так. Давай. А Давай, один есть. Второй. Так, ой, есть, окей, у меня ту яблочко, хорошо. Фух, фух, фух, фух. Опасно как-то вообще жстко. Жестяк волнует. Так, ой-ой-ой. Надо так да Да-да, есть, блин. Так. А, они типа не понимают, что я, типа, вот, нормально, короче, вс. Ой, есть скорость! Идите в жопу, идите в жопу, идите в жопу. Нет! Да блин! Нет! Стой! Да пацанчики! О, я, блин, спалил своих, вот я собака вообще. А, блин, у меня скорости. Чё я вообще паникую? Мы же затащили, ребята. В принципе, я не понимаю, как здесь играть. Здесь нужно как-то шерсть, ну, типа, попасть на юбазу. Получить какую-то зеленую, так понимаю, шерсть. Я просто смотрел прохождение. И вот как-то так. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравился ролик, да. И, в принципе... На этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Как-то так, ребят, не получилось у меня все-таки э, это все сделать, да. То есть, не получилось показать вам, как, э, там, победить, попытаться или что-то такое. У меня не получилось. Саян, ребят, э, может быть, сделаю вторую часть, если прям вам понравится, да. Э, ну и вот как-то так, ребят. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока choosing a Tuesday, got I got my